Ой, жаль, я вам устроил. ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой, ой, ой. Случай, <свеч> знай <что у> свое место. Не прав его готова. Ненавижу, сука, убью его. Ты что, как-то на папку сложн <свеч> эхты сучок? Убью.